Друзья, вы на канале Samsung Просто. В этом видео хочу рассказать, как установить Android 12 и единый интерфейс 4.0 на Galaxy S21 Ultra в тех странах, где это недоступно. Ну, в данном случае в России. Бета-тестирование в России недоступно, соответственно, поставить мы официально этого не сможем. Для каких смартфонов хочу сразу вам дать информацию. Во-первых, это только для смартфонов. SMG998B, ссылочка на прошивку будет именно из, для этой модели Galaxy S21 Ultra 5G, которая со Стиусом в данном случае, да, все, что у нас здесь еще есть, заходим, смотрим, давайте обновление ПО, как вы видите, единый интерфейс 4.0 и версия Android 12. О а тех прелестях, которые есть в, этом, в этой версии Android, я рассказывать не буду, просто видосов кучу уже, ну, я еще даже и сам не вникал, хочу единственное, что заметить, ну, интерфейсик, на мой взгляд, стал работать как-то получше, наверное, что ли, поплавнее, ну, в камере появились некоторые фишки, которые я уже заметил сразу, да, вот, обратите внимание, вот этого не было, вот именно вот 6 не было, было 1, 3 там, по-моему, еще что-то, ну, это на навскидку, да, ну и далее, естественно, изменились плитки, потом здесь вот показываются значки, сразу всплывается, если что-то мы делаем, допустим, отправлять смс, там будет значочек, позвонок, здесь будет значочек, камеру, если запись вы включите, вот смотрите, обратите внимание, здесь всплывает значочек, вот такой, он не вызывается, он не, клип... не кликабельный, но он показывает, что камера включена в данном случае. Это тоже вещь такая интересная, да. Далее, с можно будет закрыть доступ к микрофону и к камере. Это мне тоже очень понравилось. Далее, сделать максимальное затемнение. Тоже интересная фишечка появилась. Режим сна, еще до этого обновления пришло, было, да. Ну и все, в принципе, здесь и с что у нас из нового, здесь ничего больше. Так, изменить кнопочки, сейчас посмотрим. Да, все, больше ничего. А, естественно, плиточки эти стали другими, да, как вы видите, вот, статус баре там, открываешь, когда здесь плиточки всякие разные другие, немножко видоизменены некоторые тоглы, а, потом яркость, как вы видите, вот, смотрите, какая она стала интересная, да, потом, если мы громкость с вами, ну, громкость та же самая осталась, в принципе, ничего не поменялось, здесь сейчас можно субтиты включить, и управление можно сделать сразу, независимо от того... Допустим, раньше надо было какой-то плагин Ставить, сейчас этого делать не обязательно оно, оно работает и так Ну и здесь, что у нас Есть, посмотрим Информация о приложении, запуск В режиме разделенного экрана, открыть в режиме Сплывающего окна и не закрывать Можно заблокировать, но это было у нас уже В принципе Из настройчек здесь, ну пока все Короче, вообще Интересная штучка, меня вообще Просто радует все что-то Новое, поэтому я и как бы Всегда хочу это сделать. А данную инструкцию я нашел на сайте XDA, ее еще даже на 4 пода нет. Я туда закину ее сам, наверное, сегодня эту инструкцию, видео. Ну и мы будем, короче, как говорится-то, с вами учиться ставить ее сейчас. Для этого нужно будет компьютер на Windows или Mac или Linux, без разницы, короче. Просто я буду показывать, как это будет делаться на Windows. В описании видео будет ссылочка, вы там скачиваете прошивку, и мы поперли на наш с вами компьютер, и делаем дальше. Так, ребяточки, ну все, начинаем подготовку. Ссылочка будет, значит, на, от, в, э, на саму прошивочку, вот она, будет она в описании видео, просто нажмете и скачиваете. Вот у меня она скачивается, осталось у меня сколько тут минут, 11 минут, 4 минуты будет скачиваться. Весит она 2 с половиной гигабайта, короче. Все, скачивается. Пока это все дело скачивается, мы с вами подготавливаем наш телефончик. Что нам нужно? Заходим в настройки. В настройки идем в самый низ. -а -а -а Сведения о телефоне нам надо. Где они? Вот они. Сведения о телефоне. Сведения о ПО. Находим э -э номер сборки и тапаем. Пока вот здесь не появится у нас разрешение на открытие параметров разработчика. Все, режим разработчика открыт. Выходим в основное меню, здесь параметры разработчика. Все, они включены, идем вниз, и нам нужно включить отладку по USB. Все, отладку по USB включили, теперь ждем, когда у нас скачается прошивка. Естественно, нам нужен с вами оригинальный кабель USB Type-C. Сразу его подключаю к компьютеру, к своему, и пока это лежит. Ну, хотя мы, в принципе, уже можем перевести наш девайс, в режим прошивки для этого что мы с вами делаем смотрите <coughs> включаем его сразу к компьютеру подключаем далее вот видите какая стала заставочка интересная ну разрешение уже даем все пожалуйста на соединение с данным компьютером теперь нажали выключение до да, перезагрузочку нажали перезагрузку и когда он будет перезагружаться нажали клавишу верхнюю и клавишу выключения как только появится надпись Samsung и вибрация на телефоне, клавишу включения смартфона отключаем, убираем. Раз все убрали, клавишу громкости включения вверх держим. Вот все, мы с вами попали в режим рекавери или режим восстановления, как его еще называют. Сейчас сделаю поближе, чтобы вам было видно. Все. Вот этот режимчик нам с вами нужен, а также нам нужно будет с вами кнопочкой включения вниз перемещаться по меню этому и идти до меню. Смотрите, сейчас минутку, а вот это нам с вами нужно будет. Пока мы так оставили с вами, а да, что вам, ваш смартфон самое главное был заряжен более 50% однозначно, иначе прошивочка не пойдет просто. Все, когда мы это с вами сделали основное, теперь ждем. Да, нам с вами нужно еще скачать вот само ADB. Что мы делаем? Переходим по ссылочке. Будет также она у нас в описании видео. Так, все, заказчика пошла. Тоже. Платформ. Но этот файл небольшой. В принципе. 11 мегабайт, но ну, как вы видите, так как у меня интернет-то сосет, ждем-с и пойдем дальше. Кстати, мне в моей инструкции вот, <coughs> помог ее довести до ума Самир Амазанов, это администратор э, группы Galaxy Watch, Telegram, э, канал и группа, чат вернее, для владельцев часов Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch 4. Ну и других, естественно. Так, файлы наши загрузились. Теперь мы, значит, проводим с вами следующее. Отсюда нам выходим, мы уже не надо. Но это мы оставим. И идем в загрузочке. компьютерик что-то у меня подтормаживает конкретно прям блин так вот файл .db, мы его разархивируем в текущую а вот так в платформу все сейчас разархивируется быстренько <coughs> и добавляем его на диск c сразу добавляем значит этот файл на диск c Диск C. И сюда мы его с вами и кидаем. Вот этот вот файлик полностью весь. Все, закинули. Далее, вот наша прошивка. Она в формате, который нам не подойдет. Видите? Что мы с вами делаем? Мы с вами должны изменить а, данный формат, как здесь написано. Вот смотрите. А, переименовать папку даты zip. Вот она, видите, вот в это вот так надо ее сделать, чтобы она была у нас в таком формате, что нам для этого с вами нужно. Я вот копирую здесь данные такие. Раз захожу туда, где у меня прошивка. Вот она, нажимаю, нажимаю переименовать. И с последней вот этой вместе выделяю, копирую и нажимаю изменить. Все, готово. Файл у нас переименован. Теперь мы этот с вами файлик кидаем сюда же. Вот в ADB, который перекинули на диск C. Берем его и перемещаем в эту папку. Ждем, когда у нас все переместится. Уже переместилось. Ага, здесь папка в папке. Ребятушки, так не получится. Так не получится. Сразу не посмотрел. Чтобы у вас также не было, нужно будет вот это вот взять, вырезать конечную папку. И опять вот так сделать, чтобы как у меня не получилось. Первый раз, кстати, также у меня получилось. Что-то не усмотрел я этот моментик. Все, видите. Теперь все. Раз. Вот. Теперь та папочка, которая нам и нужна. Так, где наша? Вот она наша папочка ее вырезаем и переносим в конечную папку вот сюда ставить все теперь это можно удалить вот платформ толст. Так все наши как вы видите, как я вам говорил кнопочками вверх-вниз да нам нужно вот эта вот строка aDB и нажимаем клавишу включения для того чтобы применить все у вас внизу появляется вот такой вот рисуночек теперь что мы делаем на нашем компьютере нажимаем кнопку shift и стрелочку вот сюда подводим к этой курсор к папке ну вот эту папку ничего не нажимая ни на какие символы просто чтобы он свободен был нажали shift и правую клавишу мыши все Открыть окно PowerShell, в моем случае. У вас может быть командная строка. Тогда у нас просто небольшие значения будут изменены. Что мы, значит, с вами делаем PowerShell? А, здесь сделано для командной строки. Вот они, эти <coughs> значения, которые нужно вводить. Но это для командной строки. Сейчас я вам покажу. Так, где оно, где оно, где оно... А вот она. Команда вот эта вот. Раз. И вот так выделяем. Это для командной строки. Если у вас командной строке, тогда вам нужно будет только это. Я в описании видео дам эти значения полностью. Если у вас, как у меня, тогда вы нажимаете еще помимо значения. Точку сначала ставите. И потом вот такой слэш. И далее копируете то, что вам нужно. Девайс. Нажали. <coughs> Обратите сейчас внимание. Все. У нас... Должен появиться статус нашего девайса. Его не видно по каким-то причинам. Пробуем еще раз. Девайс не обнаружен. Еще раз перетыкаем, пробуем. И пробуем еще раз. Точка слыш. Хоп. Все. Как видите, шнур передернул. И появился мой теперь вот это вот значение. Теперь что мы с вами делаем? Следующее значение нам нужно скопировать. Эти данные будут, как я уже сказал, в описании видео. Мы с вами копируем вот это вот ADB. Скопировали. Сначала, если у вас powershell.slash, это значение. Делаем прочерк. И вот это вот значение. Делаем прочерк и это значение. Все. И теперь нажимаем Intel. И когда вы нажмете Intel, у вас здесь появится значение, бегущие строки такие, трак, вверх там. А здесь будет показана загрузка прошивки, вот здесь, загрузка прошивки в процентах. Дойдет до 94, как у меня было, и смартфон перезагрузится, и начнет уже перепрошиваться в Android 12. Вот так все это будет выглядеть, но ну, это вы сейчас увидите на своих экранчиках. И когда вы все операции сделаете, вот так вот тут будет выглядеть загрузочка идти. Просто я как бы показать не могу сейчас. Почему? Потому что я уже его устанавливаю, Android 12. Это мне опять Android 11 ставить, потом 12. И как бы уже не то пальто. Поэтому когда вы нажмете и все сделаете, загрузочка пойдет, все будет окей.